Так доброго времени суток! И на связи астрозажигалка Юлия Рыж. И сегодня мы с вами поговорим о том, какой нас ждет июль, и к чему нам нужно с вами э, готовиться. Но ну, я сначала чуть-чуть пока все собираются, расскажу, почему я вообще здесь сегодня вещаю и кто я такая. Ну, на самом деле я ищу. Ваши деньги через астрологию. Почему? Потому что однажды нашла их с помощью астрологии, в 30 лет отправила себя на пенсию и живу на дивиденды а, так вот я практик до мозга костей поэтому считаю себя вообще родоначальницей а, новой ветви в астрологии которая позволяет не просто консультировать не просто давать какую-то информацию человеку а именно чтобы человек ее применил именно поэтому после того как я разбираю натальную карту мне очень важны результаты и я 21 день не вместе с вами то что рекомендовала и это моя основная Задача, чтобы у вас жизнь поменялась. Именно это я делаю и на своем телеграм-канале, что каждый день даю вам задания для того, чтобы вы менялись и не стояли на месте. И чем больше вы выполняете заданий, которые я не беру с потолка, а именно делаю по прогнозу, который находится на небе, тем лучше и практически не становится ваша жизнь ну если вкратце дам вам небольшой спойлер о том каким будет у нас июль или дает и искушения, и ложные цели а еще и юпитер преувеличивает свою значимость желание показать себя могут привести к большим материальным потерям. Объективная способность оценивать себя, да, вообще на время нас покинула. И желание ответить грубостью и злобой переполняет абсолютно всех. И, конечно же, в дефиците у нас здравомыслие, доброта и правда. Но обо всем чуть-чуть подробнее. И для тех, кто действительно хочет знать, что будет, у нас в июле, надо прослушайте абсолютно всю мою тираду, потому что сегодня, как никогда, у меня аж почти там 19 трендов, которые нас ждут именно в июле. Поэтому готовьтесь, берите ручки, записывайте, потому что я даю ту информацию, которая именно нужна в данный момент. Итак, но сначала мы начнем с того же, как же образует у нас событий, чтобы вы понимали, для чего нам это я даю информацию и почему нужно поступать в определенное время именно так, как я говорю. Итак. Вот так выглядит натальная карта. Натальная карта ⁇ это снимок неба в момент вашего рождения. То есть так, как звезды стояли в тот момент, когда вы сделали свой первый вдох, таким образом, как будто кто-то сделал скриншот неба. И благодаря этому получилось следующее, что он сделал скриншот, ну кто-то сделал скриншот, да, а те звезды, которые отобразились у нас, да, те планеты, которые отобразились на тальной карте, они пошли дальше, они не остались на месте. Так вот, смысл в том, что когда кто-то там говорит, там, Плутон делает квадрат, я не знаю, на Юпитер. Вот мне, как Юле, вообще все равно, что там, куда и чего делать. Мне важно понимать, что мне, как человеку, с этим делать. Поэтому я всегда разъясняю все дотошное и конкретное, чтобы было понятно чуть ли не в детском саду детям. Так вот, смысл в чем? То есть, как только какая-то планета проходит по небу и задевает какую-то... Определенную точку в нашем натальном гороскопе, я не знаю, попадает в абсолютно любую точку, да, и она образует определенную связь. А связи у планет бывают нескольких типов так же, как и у всех жителей планеты. То есть планеты могут, как и люди, дружить друг с другом. И тогда образуется гармоничная связь, и эти планеты друг другу помогают. Но так же, как и в человеческом мире, иногда у планет случаются и войны, когда одна планета просто не стыкуется с другой и просто готова друг друга разорвать. И тогда, естественно, получается не очень хорошее событие в жизни. Но и бывает еще так, когда одна планета влепляется в другую планету, а не в таком соединении плотном, а как мы сами знаем, созависимые отношения тоже ничему хорошего не приводят. Поэтому наша с вами задача в основном это понимать, что же друг с другом происходит, да, и как планеты общаются, проходя по небу вместе с вашими планетами, которые находятся в вашем натальном гороскопе. И почему у одних случаются плохие события, когда кто-то напорочил плохие события, а у других нет. Все потому, что у всех у нас абсолютно разные натальные карты, и когда проходит одна планета и задевает у вашего соседа солнце, то вам она вообще по барабану, потому что она к вам вообще никак не относится, что в ее зоне достигаемости не было планеты из вашей натальной карты. Так вот, э, про взаимоотношения рассказала, про то, что как они борются или сотрудничают с друг другом, рассказала. Именно это нам и важно. А еще хочу сказать вот, почему я даю определенные характеристики, которые вам помогают на ежедневной основе. Потому что для Вселенной абсолютно все равно э, примите вот ту энергию, которую вам посылают или нет. То есть вот у планеты есть спектр задач, которые она несет на Землю. И задачи абсолютно разные, как положительные, так и отрицательные. Так вот, моя задача в определенный промежуток времени дать вам ту информацию и дать вам те проработки, которые помогут вам для того, чтобы как бы обмануть Вселенную. Что происходит? Например, Вселенная видит и хочет дать вам какое-то ну, нехорошее событие. Да? И я вам говорю, что в этот промежуток времени нужно сделать то-то, то-то и то-то. Так, вселенной, вы идете, делаете это, а вселенная послала вам не очень хорошее событие. Так она видит, что вы, например, это сделали, что-то, вот, например, про потерю денег. Она, например, посылает вам потерю денег, а я говорю, пойдите нам мышленно, э, умышленно э, почините свои зубы. Мы все знаем, что зубы стоят дорого что на это придется потратиться. Но при, при этом, при всем, для Вселенной уже будет, ага, человек потерял деньги. Но мы-то с вами понимаем, что вылечить зубы и потерять миллионы, это две большие разницы. Поэтому я и говорю, что когда я вам даю ту или иную компенсаторику, это значит, что мы просто берем и обманываем Вселенную, и говорим, что вот так нужно сделать для того, чтобы плохое событие перешло, хорошее, Поэтому очень важно, когда я буду сейчас говорить, записывать промежутки, в которые нужно будет сделать ту или иную проработку, чтобы мы же с вами не знаем, затрагивает что-то, проходящее по небу, там Плутон, Лилит или еще что-то в вашей натальной карте или нет. И лучше перебдеть, чем не добдеть, как я всегда говорю. И это основное, что вы должны понимать. То есть вам нужно понимать, что делаем, мои рекомендации. Вы обезопасиваете себя от э, происходящих каких-то не очень хороших событий. Моя основная задача – выправить вам событийность и чтобы события в вашей жизни подчинялись вам. То есть вы руководили своей жизнью, а не просто там, о, пришел там Юпитер, разбомбил мне э, карьеру, и я не знаю, что с этим делать. Вот, поэтому задача следующая. Записывать даты и записывать, что лучше всего сделать в этот промежуток времени. И это ваше основное. Итак, поехали. Смотрите, для Вселенной не существует... Первое число – новый месяц. У нее есть тренды, которые переходят из месяца в месяц. Поэтому для того, чтобы нам перейти к июлю и то, что будет, те тренды, которые будут в июле, нам нужно вспомнить то, что началось в июне еще и будет длиться в июле до какого-то числа. Потому что мы сейчас именно в этот промежуток времени живем. И э, так, 7 июля у нас с вами будет тренд Плутон и Марс. Я вам хочу сказать так: я человек, который объясняет все на пальцах, поэтому я буду вам говорить, что мне в принципе все равно что там делать Плутон, да, но мне важно, чтобы вы понимали суть каждой планеты и почему такие взаимодействия происходят. Я буду вам рассказывать по архетипам. Например, Плутон для меня это ассоциация идет с архетипом, ну если в хорошем, да в хорошем представление о Плутоне это трансформатор, это тот, кто может трансформировать все вокруг себя. В негативном это манипулятор, который манипулирует всеми в себе. Так вот, ваша задача – понимать, какую энергию вы хотите взять. Вы хотите... Хотите быть трансформатором или манипулятором, и благодаря тому, что вы это осознаете, можно будет менять тот или иной тренд. Так вот, встречается у нас Марс и Плутон, точнее, они уже встретились, они уже на небе и уже приносят кому-то либо дивиденды, либо наоборот забирают то, что есть. Так вот, Марс в нашей натальной карте отвечает за наши действия абсолютно любые действия чтобы начать какое-то дело нужно поднять мадам посижур и пойти так вот получается что марс я ассоциирую в хорошем представлении это с лидером то есть лидер который человек который может повести за собой да может поднять всех и заставить действовать но в отрицательном положении марс это гопник это человек который сидит на, на картанах и э, семечки вот так вот лучит и э, всех опускают матом, и ничего хорошего не добивается в жизни. Так вот, смысл в том, что когда встречаются Марс и Плутон, и у нас это будет аспект до 7 июля, еще хочу рассказать, если у вас прокачанные планеты, то они могут встречаться в хорошем проявлении, но в основном, так как Плутон это высшая планета, вряд ли она может быть там прокачена 100%, скорее всего, этот тренд будет работать в минус и будет вызывать... Нереальную агрессию, нереальное желание все порвать, просто взять и расколотить, как я говорю, вскрыть головной мозг и его съесть ложечкой. Вот желание агрессии будет приветствовать везде. И, причем, понимаете, если даже вы, абсолютно вас тренд этот не касается, и вы находитесь в спокойном состоянии, но это не значит, что ваши соседи не подвластны этому тренду, это значит, что они также могут закипать и вымещать злобу на всех-всех-всех подряд, а когда злоба вымещается, она идет дальше, потому что сколько раз, вот скажите, к вам приходил там ребенок, вы на него злились и тут же просто сразу становились ангелом, да никогда в жизни вы продолжали это агрессию вымещать дальше, дальше, еще раз, дальше. Так вот задача, чтобы на вас агрессия не списывалась, чтобы вы не разрушали ни отношения, чтобы вы не разрушали ни карьеру ни свою, потому что наш злой, скажем, злые действия будут приводить к тому, что просто-напросто впоследствии нам будет от этого не сладко, потому что никто не любит, чтобы над ним давлели, никто не любит, чтобы над ним манипулировали и э, из позиции я властелин, я могу все сделать, очень легко превратиться, я очень слабый и несчастный. То есть манипулятор, это... Противоположная абсолютная сторона а, жертвы, которая начинает везде ныть, везде говорит, что все плохо, все ужасно, и, понятное дело, в состоянии жертвы вообще абсолютно невозможно ничего делать, и вы только существуете. Так вот, а, для того, чтобы пережить вот эту ядерную энергию, потому что две кипучие планеты, самые кипучие планеты, просто встречаются вот. И одна пытается как бы побороть другую, естественно, никто там, а все будут в проигрыше. Ни одного плюса в этом как бы не будет. И чтобы эта агрессия выходила, я рекомендую очень хорошую проработку, Замечательно. Я думаю, что очень многим понравится побольше заниматься сексом. Потому что энергия агрессия, энергия денег. Это сексуальная энергия, поэтому чем больше у вас будет секса в этот промежуток времени, тем меньше будет проблем с тем, что у вас шалят нервишки, и вы хотите всех разорвать на разные куски. Так, поехали дальше, я везде буду ставить галочки о том, что я вам уже это рассказала, для того, чтобы ну, просто не пропустить важную информацию. До 11 июля у нас будет противостояние Солнца и Юпитера. Что такое э, Солнце в нашей натальной карте? Солнце отвечает за наши таланты, умения, э, за наше самопроявление, за то, как мы представляемся миру, за то, что мы, как мы самореализуемся. А Юпитер, это, как я говорю, сегодня, кстати, четверг день Юпитера, и мы о нем вспоминаем, и это э, э, э, в... В благом состоянии, да, это учитель, это наставник, это человек, который умеет ставить цели, это расширитель возможностей, и это планета большого счастья, считается в астрологии. Но в негативном проявлении это моралист, учитель, понторест, который просто приходит и обесценивает все, что вокруг существует. Так вот, по факту получается, что Солнце мы возьмем как ребенка. Вы ну, представляете, ребенка 10 лет. Да, и на него будет э, в этот промежуток времени влиять в хорошем проявлении этого, да, там, это наставник либо учитель, а в плохом проявлении это моралист, понтарез, и вот понимаете, когда э, вот это вот происходит, э, когда ребенок попадает под влияние э, моралиста, что получается, он ему начинает говорить, ты вообще никто, да что ты сделал в своей жизни, да разве вот это вообще талант, да что-то мазню какую-то нарисовал, то есть смысл в том, что будет происходить обесценивание всех и вся. Я то же самое говорю, и это как применимо к обыкновенным людям, то же самое это применимо и к главам государств. То есть понимаете, сейчас, когда происходит на арене, которую мы видим, непонятная ситуация, все потому, что кто-то возобновляет себя, я там больше всех знаю. Я больше всех понимаю, а вы, да вы никто и обесценивание происходит на всех уровнях абсолютно. И чтобы это обесценивание не да, ну вот, просто не коснулось вам. Вас э, я рекомендую в этот промежуток времени как можно больше расширять свои горизонты и смотреть видео в Ютьюбе да, про э, путешествия. Чем больше вы расширяете свои горизонты, тем легче и проще вам относится, что, ого, вы уже это знаете, как же тогда, вы не можете быть там э, нулем на палочке, который Юпитер говорит вам, вы ты никто, да ты вообще, ты вообще ничего в своей жизни не сделала, просто ты никто. И, естественно, когда вы начинаете расширять свои горизонты, вы такие, ой, да нет, а я вот это знаю, а я вот это знаю. Плюс еще Юпитер отвечает за путешествия, поэтому, когда мы через путешествия прокачиваем Юпитер, то таким но не просто лежим, и там, как это, в призвездочном отеле, на all а именно расширяем, мы узнаем что-то интересное в стране, мы узнаем о ее культуре, мы узнаем о, о, о, о еде, которую да, в этой стране, но именно узнаем, а не просто мы едим, пьем, спим, лежим и все. Задача расширения. Поэтому до 11 июля в помощь вам, YouTube-каналы разных блогеров на разные страны, которые вы хотели бы когда-либо посетить. Сейчас уже об этом как бы. Ну, хотя бы просто о них узнаете и будете знать, что вот такое существует. Дальше, до 5 июля, ох, ох, ох, ох подошли к моей любимой любимице, которая будет просто поправить балом весь, весь июль, вот, я даже видите, оговорюсь, потому что именно она допускает абсолютно все ошибки, которые происходят сейчас в жизни, просто, понимаете, здесь аспект будет, ну, вот, именно до 5 июня, это солнце и лили. Если я уже до этого говорила, что солнце это я, это наше самовыражение, то лилит, это вот честно могу сказать, это все, что, ну, я ее ассоциирую с цыганкой, знаете, как будто вот просто к вам в жизнь пришел человек, и у вас вообще не денег, что-то вам там нагадало, какой-то прогноз сделала, все, вы в в шоке возвращаетесь домой и не понимаете, что вообще сейчас было. У меня уже, как бы, лилит замечательно просто ну, у меня вчера произошло нападение, нападение, это очень интересно, да, но это нападение связано с воробьем. Я была очень в шоке, потому что никогда ну, я могла представить, там, ну, голод, ну, недалекая птица, да, может резаться в, в машину, но воробей. И то есть для меня это был такой шок. Господи, с чего, почему так это произошло? Но вообще очень многие сейчас находятся в, процесс, в, в абстракции, потому что вообще не понимают, что делает лид? Лид искажает абсолютно все представления о вас. Что это получается? Что я в одну секунду просто чувствую себя лидером, на коне, я прекрасен, и тут же через мгновение я никто, я вообще себе цену не знаю, я ничтожество. То есть лилит искажает просто реальность и правду на миллион процентов. То есть вы вообще просто теряетесь во всем, то что происходит э, сейчас надо мной. Почему я говорю это цыганка? Потому что пришла ля -ля -ля, вы просто потерялись, а она сделала всего раз, два, три. И просто вас запутала. Поэтому, чтобы с самооценкой не было проблем, да, то есть, как бы еще раз говорю, это ребенок и цыганка. Но ну, с вами понимаете, что ребенок против цыганки вообще никто. Просто никто заберет конфетку, даст, повела куда-нибудь, все, У ребенок просто потерялся. Потерялся. То есть сейчас можно ассоциировать себя с тем, что просто, вот, девочка, Вадя, я просто потерялась. Вот из этой серии, что потом просто в конце тренда можно оказаться, как я уже говорю, уже многим все время девчонкам говорю, своим, Говорю, хорошо, что не с африканцем и не в винее. Потому что можно сейчас поддаться и соблазнам любви и просто унестись куда-то в неведомой дали. А потом, после окончания тренда, скажут: Господи, кто со мной, и что я здесь делаю? Вот такое Это может быть абсолютно. Поэтому лилит устраивает все, что хотите. То есть фейерверк непонятных событий в вашу жизнь на данный момент скажите спасибо, Лилит, и, то есть для того, чтобы задобрить Лилит, я уже так вот, по-другому к ней невозможно, Лилит можно задобрить, и э, Лилит можно задобрить ну, минимум сейчас, да, вот на протяжении этого периода времени, до 5 июля, я предлагаю вам интуитивное рисование, оно действительно очень сильно поможет, потому что выгрузит, вы знаете, весь ваш вот помутненный или даже осознанность вы знаете, смысл в том, что еще сейчас очень еще сложно разобрать в помутненном состоянии находитесь или в реальном, потому что по факту вы думаете, я мыслю лучше всех, я вообще, ну вот я же сказала, тренд -то, Юпитер, то я вообще офигенный, а потом пройдет там 5 июля, да, 6 июля проснется, а что это вообще было, почему я себе там вот такой вообще позволял, поэтому ваша задача просто весь свою муть, которая происходит, Вход в голове, просто в интуитивное рисование. Не перерисовывать, не думать, что у вас надо что-то поменять, а просто выгружать, выгружать, выгружать состояние. Просто берете ручку, знаете, как будто, я помню, как раньше, когда были стационарные телефоны, ты стоял вот так вот с кем-то разговаривал по телефону и просто вот что-то руки какие-то нарезал, потому что татьить некуда было, ты был привязан к стационарному телефону. Это сейчас мы ходим, занимаешься чем хотим, а тогда мы просто с вами прокачивали таким образом и развивали свои таланты. Поэтому я предлагаю вам вспомнить молодость и детство и поддаться этому интуитивному рисованию. Ну все, с трендами, которые у нас были, начинались в июне и заканчиваются в июле, мы закончили. переходим с вами к трендам, которые начинаются у нас в июле, о которых я вам еще не рассказывала. Итак, записываем 6 июля по 12 июля. Вообще, я считаю, что такой один из самых напряженных моментов, это как раз будет 6 июля ну, до 20. Почему там тренды практически начинаются один за одним, один за одним, один за одним. Каждый день прибавляется какой-то гемор. Вот. Итак, получается, что с 6 июля по 12 июля у нас будет тренд Меркурий в противостоянии с Юпитером и Вечной борьбой. Расскажу так. Уже мы с вами слышали про Юпитер сегодня, но расскажу про Меркурий. Меркурий в нашей натальной карте отвечает за логику, за мышление, за коммуникативные возможности, за причинно-следственные связи то есть умение их выстраивать. И как только если логики нам не хватает, то, естественно, все идет тар-тарары. Что делает Юпитер? В хорошем проявлении он нас наставляет, получает, и говорит: вот иди, поучись чему-то стоящему, чему-то дорогому, чему-то эксклюзивному. В плохом же состоянии он говорит: в мыслях происходит следующее. Я обесцениваю все знания, которые у меня есть. Я обесцениваю возможность тем, что я умею договариваться с людьми, разве это вообще как бы хорошо, нет. Я вообще обесцениваю слова других людей, и я их не ставлю ни во что, потому что я, Юпитер шепчет, Меркурий, самый умный. И я вас сейчас всех тут жизни научу. Вот я вас всех так счастью. Сейчас в жизни научу. Это слова как раз э, вот этого замечательного э, тренда Меркурий Юпитер. Так вот э, смысл в том, что вы сами понимаете. Меркурий я представляю как ученика, как ученика, как человека, который всему интересно, он везде сосовывает свой нос, о, ему все интересно, он хочет э, реально познать что-то новое. А э, Юпитер мы будем рассказывать опять с вами э, либо это моралист. Либо это наставник и учитель, о котором я уже говорила, да, и для того, чтобы этот период времени прошел вам в плюс, нужно просто развивать свою целеустремленность и это делать через шахматы. Чем больше вы будете играть в шахматы, тем больше у вас будет прослеживаться стратегия. Вы в голове будете выстраивать стратегию поведения своего, а именно от это и требует Юпитер. Он хочет, чтобы у вас была стратегия в вашей жизни. И для этого э, ему помочь очень сильно Меркурий. Так вот, когда вы будете играть в шахматы, вы будете простраивать стратегию игры. А когда вы научитесь простраивать стратегию на там, час, то вы явно уже можете простроить стратегию на день, на неделю и так далее. Вот, а дальше поехали. С 9 июля по 21 июля. Смотрите, здесь будет такой аспект, в принципе, во многом он даже и мне нравится, он хороший аспект, да, но все равно в нем есть тоже изъян. Так, аспект это будет Солнце и Меркурий в соединении. Помните, я вам говорил про созависимые отношения? Вот это как раз про это. Мы уже сегодня с вами знаем, что Солнце это я и это ребенок, а Меркурий это ученик, вечный ученик, отвечающий за то, как мы мыслим. Так вот, смысл, когда соединяются эти две планеты, вспоминайте, что в 10 лет хочет ребенок? Он хочет постоянно играть. Учиться? Нет, учиться. Я никогда в жизни не буду учиться. да Но когда эти два товарища соединяются, у ребенка возникает желание, ну, в, хорошем да, в хорошем проявлении, учиться. Но момент такой, что... Это соединение будет идти в, в, в знаке рак. А рак для Солнца ⁇ это эмоции, это переживания, это какая логика, о чем ты? Я хочу чувствовать. Я чувствую, что вот, скоро наступит осень, и мне нужно надышаться сейчас летом этой, этим, этим теплом. Как учиться? Учиться будем потом, вот осенью. Вот может прийти такая ситуация, что когда Солнце с Меркурием соединятся вместе, в раке именно, да, то будет такое, я чувствую, что мы учебу можем отложить на потом. И так как Меркурий подчиняется Солнцу, он скажет, окей, без вопросов. В хорошем смысле слова, да, действительно, как бы иногда Меркурий может подчинить Солнце и сделает это очень так, сильно, и в плохом проявлении это будут безумные постоянные мысли. Мысли, мысли, мысли, мысли, мысли, мысли, мысли в голове 24 на 7. Невозможно вообще, в основном люди начинают пить при таком состоянии, потому что невозможно тучить голову. Так вот, смысл в том, что в этом не только мысли, но мысли зацикленные на чувствах. Этот скотина сделал вот так. Это вот, то есть вы будете отслеживать именно эмоциональное состояние. Я не хочу учиться у этого учителя у него мало эмоций или вот у него слишком много эмоций я к нему не пойду то есть мы будем очень сильно наш мозг подвержен эмпатии и то есть а как вы представляете логика и чувство эмоций – этот два разделимый процесс и поэтому будет очень стильно в голове хотеть пострадать а логика будет говорить, какой страдать, пошли учиться. И то есть вот это вот постоянная борьба, и где нужно будет логически мысли, мы будем включать эмоции, где нужно эмоциональным быть, мы будем включать логику и разум. То есть вот это соединение, оно говорит о том, что мы будем путать состояние, где нам нужно чувствовать, а где нам нужно конкретно думать. Поэтому что я вам предлагаю в этот промежуток сделать? Смотреть. Документальные фильмы по истории России. Очень важно, тем более в этом месяце вообще история России, наши какие-то заслуженные ну, там, ну сейчас вообще подмена идет понятие, да, кто у нас. Ой, даже даже хорошо слово не могу подобрать потому что понимаешь что везде будет не так кто у нас действительно добивается результатов, а кому их просто рисуют. Да? И поэтому лучше э, смотреть и для себя выбирать, кто же для вас является герой. Поэтому лучше изучать историю страны, в которой вы живете. Я понимаю, что это не только Россия меня смотрит, но э, нашим русским смотреть документальные фильмы про историю России. Уберите абсолютно любые, и для, в каждой эпохи абсолютно есть свои легенды, герои. И вырабатывать свою позицию, кто для вас герой, а кто для вас пустозвон. Потому что, как я сказала в начале, искажение фактов и всего идет просто по полной. Лилит нам в этом месяце не даст покоя, она пройдется по всем личным планетам, по всем, по всем. И... У нас будет весь месяц. Поэтому, пожалуйста, здравомыслие, здравомыслие, еще раз здраво... здравомыслие. Дальше. 10 июля по 27 июля у нас э, Солнце, э, перетягивает канат с Плутоном. Э, солнце это э, наш ребенок 10 лет, да, Плутон это в лучшем случае, это человек, который умеет управлять. Так, а я, о, вот здесь, точно, точно, я думал, вдруг э, Это э, Солнце, это Плутон человек, который может управлять и вести за собой, да, и быть трансформатором. Но в плохом случае, да, если мы рассматриваем с вами э, человека, который может запутать мозг, да, и сделать это еще при помощи, там, государства, еще что-то, то вот это вот проект. И то есть вот смотрите, ребенок перетягивает канат с манипулятором, взрослым, продуманным, Человек, который точно знает, что он не просто так скажет какое-то слово. Как вы думаете, кто победит? При любом раскладе, это, конечно, перетягивание, как она там называется, но по факту здесь получается, знаете, какое состояние. Либо я всемогущий, я все могу, мне все подчиняется, либо я ничтожество, я никто, и, я, и позиции жертвы просто выходит на первый план. И вот в эту позицию жертвы будет очень легко свалиться. Точнее, ну как, это просто прямая дорога. В этом промежутке времени просто обвинять страну, соседа, Юлю Рыж, потому что она сказал, какую то хрен, да просто, вообще, лишь бы обвинять. Не взять позицию «я могу это поменять», а просто легче на кого-то спихнуть. Муж пришел, что-то сказал, дочь куда-то позвала. В смысле, куда-то позвала. У тебя есть четкое понимание, тебе нужно сделать там, например, что-то. Какая тебе разница, кто тебя куда зовет? А это проще же сказать: да это же они виноваты. Они мне сказали: да пойдем, да, пойдем, я покажу тебе светлое будущее. Понимаете? И это в этом и суть. Что я предлагаю сделать в этот промежуток времени. Читать психологические книжки. Прямо берите и изучайте. А также люди применяют психологию влияния. Например, НЛП, гипноз. Изучайте все, что с этим связано. Потому что как только вы знакомы с той или иной картиной, вы явно можете сделать определенные выводы. И уже вы будете применять эти знания для того, чтобы их внедрить, нежели кто-то будет вами перетягивать канал. Так, дальше поехали. А с 10 июля по 18 июля. Здесь новый тренд, то есть, как бы сегодня о нем еще не шла речь вообще об этих планетах, это Венера в противосборстве, да, в войне с Нептуном. Кто а такая Венера? Венера это наша с вами внутренняя санка, девочка, которая знает себе цену. Основная функция Венеры это. Она отвечает за деньги в нашем гороскопе, она отвечает за отношения, она отвечает за красоту и за а, то, что мы наслаждаемся процессом. Именно за наслаждение и за состояние быть здесь и сейчас отвечает Венера. А Нептун, ну, в хорошем проявлении, это актер больших и малых театров, это великий танцор, это великая творческая Творчество это наша опера, это наша медитация, все, что связано с медитациями и творчеством, это Нептун в хорошем проявлении. В негативном проявлении это зависимый человек, неважно от чего: от игр, от алкоголя, от наркотиков. Так, я выскочила, но вот обратно возвращаюсь к вам. Итак, Нептун это все зависимости, которые есть. И как вы думаете, когда Нептун приходит к нашей Венере, к нашей девочке и говорит такое: у тебя такие глаза, ты такая сногсшибательная, вот тебе цветочек, пойдем встречать рассвет. Ну, конечно же, наша девочка растает и пойдет за Нептуном. И даже сопротивляться не будет, потому что он надавил на болезненные точки нашей Венеры, на любовь, ну, еще же сделал нам подарок, как бы, да? Поэтому здесь момент такой, что очень велик, велик стаблазн потери денег, ну, потому что вам кто-то лапшичку на ушки повесил, а вы взяли и поверили. Это во-первых. Во-вторых, очень... А опасно попасть в зависимые отношения от которых вы потом будете отходить еще годами потому что вам куст сказку нарисовали а потом взяли и пропали в один мгновение и тут и к самооценке будет вопрос и ко всему ко всему пожалуйста в промежуток времени не забывайте что вы у себя одна и вам нужно делать выбор в пользу себя и что предлагаю в этот промежуток времени делать Принимайте каждый день ванну с солью. Нептун лучше всего, конечно, отправиться на море и на море купаться, но можно и дома сделать себе мини-море и отмокать ванну с солью для того, чтобы э, у вас э, этот тренд проигрался по-другому, без потери денег, без созависимых отношений, и это очень и очень важно. Так вот, поехали дальше, с 13 июля по 20 июля, о, здесь наши опять верные друзья, Меркурий и Плутон, умник, встречается с манипулятором, и здесь момент такой, если когда Плутон проходился по нашему с вами Солнцу, и он говорил, ты ничтожество, твои таланты ничтожества, то когда Меркурий, Плутон приходит через Меркурий, и здесь не позиция жертвы уже проигрывается, а здесь проигрывается позиция «я, ничтожество, я не могу». И я вообще считаю, что этот аспект смубить, потому что которые постоянно накручивает, накручивает, накручивает, накручивает, накручивает себя, в любой ситуации обесценивает, просто ставит себя ни во что и приравнивают к плинту, а потом идут и выходят в окно. Вот это и есть этот аспект Меркурий-Плутон, когда вас постоянно жрут внутри, мозг выедают, выедают, вы никто, вы никто, вы никто. Вам сделали комплимент, а вы его переначали и подумали, что это все наоборот. И, и, и в связи с этим взяли и, и а, ну, просто-напросто потеряли к себе самоуважение и просто себя уничтожили. Так вот, что я предлагаю делать именно в этот промежуток времени? А Плутон у нас, как я уже говорила, отвечает за секс и за всю энергию, которая связана, как я говорю, ниже, ниже пояса, так вот, лучше всего в этот промежуток времени смотреть Comedy Club и смеяться над шутками ниже пояса, и чем больше вы будете над ними смеяться, тем проще у вас пройдет этот тренд и вы не будете подвержены этим непонятным э, да, состояниям, когда я себя сжираю, Нет. вы просто будете э, пускать саркастические шуточки и этим моментом переживете э, потерю отношений, потому что когда вы ставите себя ни в что, то и вас и все вокруг ставят ни в что. Когда э, потерю работы, потому что мыслить спокойно вы не сможете, будете делать ошибки, потому что когда вы никто вы и ничто не можете сделать. И здесь момент именно такой, что вот эти вот мнимые, все накрученные именно в голове, поймите, это даже не относится к вашей личности. Это просто мысли в вашей голове. Никто не думает, что вы никто. Вы сами думаете, что вы никто. Вот в чем смысл. И как только вы выгружаете это, как я говорила, становится намного проще. Ух, поехали дальше. Еще сколько не, не рассказанного. Так, с девят. 9... 15 июля по 31 июля венера э, в борьбе у нас с юпитером венера наша маленькая девочка юпитер это учитель или Пантарез и что он приходит и говорит так что-то чуть что, что, с деньгами чуть-чуть что, что, что с деньгами? вообще ты вообще хоть зарабатываешь ты, ты хочешь что-то делаешь ты вообще вот твои три копейки эти вообще никуда не не идут а это может чуть-чуть за мужик то гляну зачем вообще сделал в этой жизнь что это за чему рядом с тобой юпитер будет обесценивать все что вы сделали или хотите сделать то есть обесценивает ваши цели это что ты хочешь там я не пойму э, полететь на параплане это что цель это что мечта Пошла и через час делала это, понимаете? То есть он будет обесценивать все ценности, которые вам дороги, связанные с Венерой. И вот чтобы в этот промежуток времени не расстаться с мужем, потому что вам Юпитер такой напоет, да это чему рядом с вами, да, или там, чтобы не потерять деньги и не пойти, такие да вот, здесь же миллионы продают, жми на кнопку, миллиард заработаешь, вот, я готов, я хочу вот такие быстрые деньги. И чтобы их не потерять, я рекомендую вам пройтись по дорогим магазинам шуб и примерить их. Ну, или если вы мужчина, то примерьте часы. Потому что зима близко, и лучше приготавливаться. но плюс при этом, при всем вы будете чувствовать себя <coughs> по-другому. А, почему? Потому что а, вы уже примерите на себя элиту. И уже скажете: О, вот я элитарная, я могу себе позволить и дорогую шубу, когда я ее захочу, да? Ну и то же самое происходит, что с часами, что вы действительно элитный человек и можете себе позволить даже померить часы. Многие люди просто боятся заходить в дорогие салоны. Как же я какая-то просто обесценивай себя. А вы пойдите и померьте. Так, поехали дальше. 25 июля по 10 августа уже пошли большие тренды, которые будут затрагивать не только июль, но и август, а потом и, и, и больше. У нас будет с вами тренд а, Марс, Марс мы про него сегодня говорили, и Уран, про Уран еще не было. Но... Но кто такой Марс? Марс это наш лидер, это человек, который ведет за собой. А Уран ну, это все наши действия, Уран это безумный гений. Это безумный гений, который приходит либо совершает прогресс, либо просто-напросто разрушает все, что было, потому что ему это не нравится, и он хочет что-нибудь новенького, новенького мне все, новенького, поднесите новенького, я готов сделать, ну, то есть мне нравится новенький, вот представляете, когда Марс как бопник соединяется с человеком, у которого куча-куча идей, он просто рушит все, на что как бы опирался раньше. Если раньше для него одно было это, э, там, дости для достижения результата нужно было делать это, а он такой приходит, нет, обнуляем, заново, мы придумаем новый план, мы будем начинать делать, если это по-другому, и в связи с этим получается у вас абсолютно дезориентация, вы такой вообще ничего делать не будете. Или одна идея пришла, побежали одну делать идею, потом а, вторая пришла, третью, четвертую, вот так вот, и... Имитации бурной деятельности, результата никакого. Поэтому, чтобы не распыляться и действовать в соответствии с тем, что вам нужно, я рекомендую играть, тем более в это время, очень хорошо играть на свежем воздухе в коллективные игры, волейбол, пейнтбол, все что угодно, лишь бы это было в коллективе, чем больше коллектива у вас, чем больше игровой деятельности, и это действительно, там, должно быть, с перемещениями, с какими-то, вот волейбойчик вообще, пляжный волейбол, футбол, все что угодно, играйте, и таким образом, вот эту вот имитацию бурной деятельности, перенесете, и будете, после того, как поиграли в футбол, нормально мыслить и действовать так, как вам нужно. Дальше. А, с 8 июля по 1 октября а, будет действовать аспект вот, соединения, да, как я говорила, созависимые отношений. это урана, о том, что мы только говорили, это гений, да, и а, опыта будущего. Это кармический опыт, это фиктивная дочка, точка, которая называется Северный узел. Так вот у нас у всех, когда мы приходим в эту жизнь, есть определенные задачи. Так вот задачи, которыми мы приходим, их нужно раскрыть, а задачи, которые нам нужно наработать в концу жизни, это новые задачи, которые мы не знаем. Так вот смысл в том, что присоединение того опыта, которого мы не знаем, и этого безумного гения, происходит следующее. Нам обязательно нужно поменять какую-то стратегию. Нужно что-то новое узнать. И э, из того, что мы до этого вообще никогда не знали. Абсолютно. То есть нам, нам никогда не интересовал космос, мы пойдем что-нибудь изучать в космосе. Но... Я рекомендую, конечно, здесь э, изучить то, что вам поможет в ближайшее будущее. Никто уже не сомневается, что э, все, что происходит сейчас на финансовых рынках, приведет э, к определенным изменениям. Поэтому мы все понимаем, что мы идем в глобальное будущее, поэтому я рекомендую вам изучить криптовалюту, хотя бы понять, что это, для чего она и как она оперируется. Не покупать ее, не... вам нужно изучить, Будущие технологии, которым мы будем обмениваться вместо денег. Это очень важно. Дальше, с 28 июля по 24 ноября у нас будет ретро-Юпитер. А у нас уже ретроградили, ну, уже одновременно, мне кажется, сейчас будет 4 четвертая планета. А вот, ретро-Юпитер, это а, Юпитер, как я уже говорила. А это планета большого счастья расширения возможностей это удача и конечно же это новый опыт и морально мораль, да? моралистический опыт да? так вот по положение ретро юпитер будет задавать вам следующие вопросы а ты действительно чего-то Твои цели чего-то стоят. То есть весь этот промежуток времени с 28 июля по 24 ноября он будет спрашивать вас на амбиции. То есть абсолютно любая ваша цель должна подвергаться. амбициозным я или нет? И еще раз говорю, та цель, которая может выполниться через час, это не цель. Это цель. А вот мечта... Это действительно на проверку амбиций. А действительно ли я достойна больших денег? Или я хочу больших денег, но ставлю себе микро цели и ничего для них не делаю. Вот об этом будет все время говорить ретро-Юпитер, и он будет до 24 ноября аж, будет постоянно перепроверять: а гастов ты? А достоин? А ты вообще? что-нибудь из себя хочешь когда-нибудь представлять или так и будем тут ползать и, и так, я хочу чуть-чуть денег, чуть-чуть денег, чуть-чуть денег, пожалуйста. Поэтому абсолютно все цели, которые вы будете ставить в этот промежуток времени и те, которые у вас сейчас есть, вам нужно проверить на амбициозность. Действительно, это грандиозная цель. Если нет, Юпитер будет гонять вас, что, ну, как я уже говорила, ничтожество. Ну, что это за цель, которую можно выполнить за 15 минут? Ничтожество. Поехали дальше. 16 июля по 16 декабря. Ух, мы добрались до этого тренда. Тренд, который принес нам ковид. Тренд, который принес нам м, пандемию. И абсолютно все изменения, которые произошли с 2020 года. Последний раз на э, арене так скажу, в космической арене сталкиваются два гиганта. Это Сатурн и Уран. В последний раз они сойдутся, и мы увидим результаты прошедших двух лет. О чем я хочу сказать здесь? Сатурн – это то, что все отвечает у нас за старое, за наши устоявшиеся принципы за то, что, за нашу историю. Уран – это будущее. Уран – это то, что мы не знаем, это то, что далеко. И вот когда сталкивается прошлое с будущим, вы сами должны понимать, что от будущего ничего не останется, а точнее от прошлого ничего не останется, потому что уран пришел перевернуть весь устой, который у нас есть. Они только начинают сходиться 16 июля. Конечно, вся основная дворушка придет на сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, но уже сейчас будет чувствоваться, что в воздухе опять летает какая-то хрень, которая опять нас может привести, фиг пойми к чему, и то есть, как я говорю, мы пандемию будем вспоминать как... Хорошо, что была пандемия, вот так. Поэтому к чему нам готовится, и что нам готовит мировое правительство, которое уже точно знает, какую бомбу они нам опять подкинут, вот, это еще под вопросом. Поэтому для того, чтобы этот тренд прожить, хорошо, для того, чтобы быть готовым, я не просто так вам каждый раз держу. Девочки, мы готовимся, нельзя спать, надо каждую секунду времени сейчас готовиться к тому, что нас ждет осенью. Надо себя развивать. Можно подумать, что вот, вот лето пришло, можно расслабиться. Нет, расслабляться нельзя. Сейчас основное, сейчас не поставите себя на рельсы, осенью будет очень туго, очень туго. Про Европу я уже вам неоднократно говорила. Ни нефти, ни газа, там будет очень холодно. И еды у них не будет, их очень голодно. И если вы сейчас не понимаете, что вы можете волететь, в арбитр, да, то есть именно в России поменять что-то и забрать свой участок, который вам принадлежит, дальше будет просто невозможно это сделать. Потому что когда сменятся гайки, вспомните, что было в перестройку. Кто-то успел оттяпать, а кто-то нет. Так вот, если вы успеете забрать свое, присвоить его себе, вы измените свою жизнь. Нет? Ну, уже вам не... Я вам твержу это на каждом эфире, в личных консультациях. Везде говорю о том, что сейчас самое время действовать, рвать, рвать, забирать, забирать, развивать себя быстрее, расширять горизонты. Нет времени, надо для того, чтобы стоять на месте, нужно бежать. Что предлагаю делать? Абсолютно даже уже начать тренд сейчас. Внедрять новые технологии во всех сферах жизни: в отношениях, в деньгах в карьере, в бизнесе, в, вообще во всем. Вам нужно посмотреть, что есть новенького для внедрения и для того, чтобы вы могли поменять свою жизнь. Если нет, этот тренд заберет. И мужей, которые нафиг уже никому не нужны, потому что а вы сюда не держитесь. Потому что это вот последнее, понимаете, вот, вот просто последнее. Дальше они разойдутся и энное количество лет, там что-то очень приличное, встречаться не будут. Там будет уже другой момент, который уже через трансформацию пойдет, Плутон наш. Но не важно, нам нужно вот этот пережить. Потому что это последняя жирная точка. Последняя жирная точка. Последних наших лет, получается, с 2020 года. Вот. Дальше. Поговорим про... Марс и Венеру, которые э, Марс 5 июля перейдет в знак Телец. Что такое Марс в Телеце? О, надо что-то сделать. Чуть час уже прошел. Нет, точно надо что-то сделать. Так хорошо сидим, так наслаждаемся птички поют вот так действует марстрицы то есть то что на вас может напасть лень, это лень. вообще ну а тем более что лето да птички шпаю да какая красота лучше я поленюсь как я сказала сейчас для того чтобы оставаться на месте нужно действовать поэтому здесь при любом раскладе Нужно просто держать на контроле. И очень марс в знаете, когда хорошо работает? Когда точно знает свою выгоду. То есть для того, чтобы если вам поднять свою мадам по посижур и начать что-то делать, вы спросите, выгодно вам или нет. Вы придумайте, чтобы помыть посуду, вам это выгодно. Вы помыть посуду, у вас не будет дом транов, Все, мне это выгодно. Пошла, помыла посуду. Только так, мотивируя свой марс, вы сможете выстроить этот замечательный тренд. Потому что вот это вот посидим еще, вот так вот это может действовать, абсолютно, поэтому потяжур ваш поднимется только тогда, когда вы излечете выгоду, а лучше, чтобы это была финансовая выгода, Марс в тельце очень любит финансы и очень готов за них так хорошо работать, вот, а вот 18 июля у нас Венера, планета, которая, да, как я уже вам говорила, отвечает за наши деньги, за нашу любовь, переходит в знак Рак. С раком мы сегодня уже сталкивались с нашим Солнцем и с Меркурием, так вот, к ним еще присоединится наша замечательная Венера, и там же будет ходить наша Лилит, все в одно, все вот, вот так вот. Что это? Созависимые отношения, желание пожалеть какого-нибудь бомжа, приголубить его, накормить, притащить в дом, знаете, вот как вот хотят, вот такое желание будет. Потому что, да как же, да без меня он не выживет, да что же мне делать-то, и вот и муж, да какой он бедный, и, и ой, хоть пусть он там к пяти теткам ходит, но он такой бедный, заморенный, весь не и так далее, тому подобное. захочется да очень сильно приголубить и пожалеть мужчин Не занимайтесь спасательством, девочки, вы что, Какой? сколько можно спасать их? Потому, ну, вот тогда будет казаться, он самый несчастный, и без меня он просто не выживет. Сколько лет без вас жил, и еще проживет. А, цинично, но факт, потому что если я вас сейчас не предупрежу, дальше может быть вот, вот состояние вот это, и еще то же самое с деньгами. Я ему денег дам, ой, он бедненький, у него там кредитов столько набрал, там, ой, все там, это отдал, все... Пожалуйста, ваши деньги, это ваши деньги. Не надо вот этого вот пожалела, приласкала, отдала, а потом вот этого коры, тостлени, су... а еще знаете, Венера в раке, она любит залипать на а, противоположный пол надолго. То есть а вы еще и потом, если вот промежуток времени, будете вспоминать этого не очень хорошего человека очень долго. И вы будете просто, он уже там 5-10-15 сменил, а вы все будете думать, у меня были самые лучшие отношения с тобой. Будете посещать его на социальную страничку, смотреть и вздыхать. Вот так вот поступает венера в раке. Да, и будет как только он просто очередной, вы ему тупчик, барсичков принесете. Вот так. Поэтому я вас предостерегаю. Причем, говорю, реально, залипнуть и залили, сможете вообще на каком-нибудь говорю, бомжа, каком-то вообще отрепье просто, а потом еще в себя будет приходить, неизвестно сколько времени. Поэтому лучше конкретно все эмоциональные штуки, связанные с деньгами, прям можете, как нормальная девочка, переходить, ой, нет, я эти вот время, сейчас денежные вопросы не решаю. Вам лучше в этот момент просто самой притвориться бедной и несчастной, чтобы лучше вас пожалели, и вам лучше денежку дали. Это чувство. Вот так. Чтобы не оказаться самой жертвой, вам нужно проиграть ситуацию, что, ну да, я понимаю, что тебе денежки нужны. Ой, а мне как они нужны, у меня там все по лавкам еще тут. Извиняй. Понятно? Только в таком состоянии Венера в раке вас отпустит, и у вас не будет серьезных осложнений с ней. Вот, так, это было все, что я хотела сказать, еле уложилась сейчас, я думаю, что это просто будет нереально долгий эфир. Мои рекомендации в этом месяце, пожалуйста, очень важно сейчас конкретно выполнять абсолютно каждое задание, которое я даю на канале, просто. Видите сообщение? От Не открывайте, оно точно несет вам то, что поможет изменить. Потому что лилит сейчас она просто вот так, и я подбираю все задания для того, чтобы вы изменили жизнь. И ваша задача брать их. Я даю их абсолютно безоплатно для того, чтобы менять вашу жизнь. Вы их делаете и получаете результат. Тут же, потому что когда вы живете неосознанно, просто проплываете по жизни, вот таким образом потом оказывается, что бомжа пожалел, еще кого-то пожалел, без осознавания того, кто вы есть на самом деле и что вы делаете. Поэтому задача в этом месяце прям усиленно, усиленно выполнять задание, а не отлынивать и говорить так у Марс-Тельце завтра. А или послезавтра. Так в следующем месяце на улице же. Лето. Отдыхать надо. Девочки, сейчас расслабитесь, осенью окажетесь за бортом. Поэтому задача следующая. Выполнять все задания, которые я даю. И тогда есть шанс действительно к ноябрю-декабрю обрести то, что вам необходимо, а не остаться за бортом. Все. Всех целую, обнимаю. На связи была разжигалка Юлия Рыж. И я зажгу ваши таланты. Пока-пока.